Свою подхвати на своих манучих крылах В небеса меня унеси, там рассвеет ветер мой страх Одному никак не пройти через весь густившийся враг. Поднимусь с тобой от земли, сердцем растворю с небеса меня через мрачные времена Сильна любовь твоя Пройду за шагом шаг Я через шторм и мрак Меня проведет она Любовь твоя сильна В сердце верных божьих детей Есть во всем доверие отцу сейчас час страха сетей Все к нему страдания несут И тогда он может понять На крылах могучих своих Те, кто сердцем жаждут Твоя сила, что провести меня Через прошлые времена, сила любовь твоя, Пройду за шагом шаг душа, Я через шторм и мрак. Любовь твоя Пройду за шагом шаг Вечерей, шторм и мрак Меня проведет она Любовь твоя сильна Пройду за шагом шаг я через шторм и мрак Меня проведет она Любовь твоя сильна